Анталия, 2023 год. Зачем мы сюда приехали? Друзья, всем привет! И в сегодняшнем выпуске немного Анталии. На самом деле мы здесь всего лишь на сутки, проездом а завтра уже вылетаем в другую страну и очень хочется разбавить контент, а то Сочи, Сочи. Теперь будем вам показывать зарубежную недвижимость. Если она вам интересна, то есть любая курортная недвижимость, то подписывайтесь на мой канал. Не забывайте там поставить колокольчик, чтобы не пропускать интересные предложения. Номер мы искали через приложение Туту. Очень нам понравилось это предложение по фотографиям. Малоэтажный, такой уютный. Уютная гостиница. Вот с правой стороны уже вход в наш апартамент. То есть тут диванчик, еще один, летняя кухня. И наша спальня. Ну прикольно. Это все удовольствие обошлось нам где-то 9 с небольшим тысяч вместе с завтраком. Атмосферное прям такое местечко. Мы специально выбрали такой вот. Мини отель и очень здесь уютно. Лимоны растут, можно покачаться на гамаке, также можно угоститься апельсинами. Кафешка на террасе. Завтраки входят в стоимость. Такие здесь улочки. Это место называется Старая Анталия. Интересно видеть, когда мандарины прям на улице растут. У нас и улица, кстати, такая достаточно красивая Куда идем мы с пятачком? Большой, большой Давайте вас немножко прогуляем по Анталии Вот мне все время хочется сказать А Ланя, ну мы же в Анталии Кстати, погода прямо радует Место ровное, как и многие из вас любят Аккуратно Здесь ходит трамвай Если захотелось попить, пожалуйста Работает трансфер Сегодня в Анталии 6 марта Народу здесь очень много. И море у нас в пешей доступности. Обожаю зелень. Буквально несколько минут от нашего отеля, и мы оказались на набережной. Не пожалели, что сняли именно этот э, номер, да, именно эти апартаменты нашли. Вот так выглядит Средиземное море, красиво, когда на фоне моря еще и горы. И сразу мы идем тратить все мои... Все твои деньги! <связывая> вместе! <связывая> Я прям в восторге от этих малоэтажных зданий. Такая прям туристическая улица. Вот мы идем, идем, и обратили внимание, ни одной урны нету мусорной. Интересно, что это за крепость такая. Друзья, вообще прикол, вы не представляете. Такие идем мы с Машей по улице и такие слышим, эй, эй, и встречаем нашу соседку Татьяну, которая живет в нашем же доме. Подъезде. Татьяна, что вы тут делаете? Да, что мы тут делаете? В общем, Татьяна это наша соседка, в соседнем подъезде живет. А наши дети учились вместе в одном классе. И вот мы ее здесь встретили в Анталии. У нее оказывается квартира на Северном Кипре. Она покупала там 7 лет назад. А завтра как раз мы вылетаем на Северный Кипр. Ну, по изучению. То есть у нас тур четырехдневный именно по новостройкам. Вот. Будем а, вам освещать всех топовых застройщиков. Вот. А, дочь у нее там отучилась в университете. И что она? И теперь живет а. в Италии. А, теперь живет в Италии. То есть она получила там какой-то крутой диплом и так далее. То есть, ну, что вы понимали, для нас и для вас в том числе Теперь открывается ну, порядка 25 стран, где мы будем освещать для вас недвижимость а У нас уже есть вся база топовых застройщиков, соответственно, и вторичного жилья Поэтому, в принципе, вы можете уже обращаться а Основные направления мы выбрали – это Северный Кипр, а, Турция, а, Грузия, а, Таиланд, Бали и Дубай. Посоветовались мы с Татьяной, где здесь можно пошопиться и пришли вот в этот торговый центр. Здесь мне тоже нравится. На самом деле именно вот этот торговый центр мы искали. В общем, пошли мы шопиться. И здесь также все серьезно, как в аэропорту. А эта улица немного напоминает нашу Новогинскую Сочи. Тоже прям оживленная такая улица. Ищем местечко, где поужинать. Это все вот одно заведение такое огромное. Решили, где поспокойнее. Вот такой друг к нам пришел. Важный такой хозяин кафе. Сел прямо Артем на колени. Еще немножко Анталии с автомобиля. Мы выезжаем из центра, едем в сторону аэропорта. в центре Сочи Лоша. нас встречают, собственно, как и вас. Вот Дмитрий Волка, кстати, корпоративный мой цвет. Вот здесь вас также встретит, если вы будете приезжать по туру, по выбору недвижимости на Северном Кипре. То есть в данном случае у меня ту по изучению новостроек. То есть буду вас в своем выпуске знакомить с топовыми застройщиками, показывать, что предлагается на Северном Кипре. Такой же тур есть для моих покупателей. То есть вас точно так же встретят на трансфере. это тур стоит вообще копейки. То есть если вы будете брать отдельно, билеты и отель это будет раза в два-три дороже вот а здесь если вы покупаете тур для покупки недвижимости например на северном кипре или какая-то другая страна их повторюсь 25 то этот тур еще будет вам компенсирован после покупки недвижимости Возможно, выпуск по Анталию получился не такой информативный для вас, как хотелось бы. В силу того, что мы находились здесь всего лишь одни сутки. И сегодня мы уже на северном Кипре. Поэтому, если вам интересна курортная недвижимость, рубежная недвижимость э, и недвижимость в Сочи, конечно же, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте там поставить колокольчик, чтобы не пропускать интересные предложения. Поставьте за наш выпуск лайк, ведь это совсем не сложно. Напишите что-нибудь в комментариях. Ну а у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков. Канал Волкстрит. До новых видео пока. И следующий выпуск уже будет про Северный Кипр. Подписывайтесь на канал.